Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и мы вновь с вами находимся в Дубае. Я приехал сюда специально летом для того, чтобы посмотреть, каково это летняя жара в Дубае, потому что многие говорят, здесь невозможно находиться. Но мы с вами записываем видос на улице 41 примерно градус, и я стою на Санцепёке, ничего страшного со мной, как вы видите, не происходит. Цель вообще этой поездки – вообще посмотреть, что такое Дубай летом, посмотреть инфраструктуру, посмотреть недвижку. И вы знаете, что я хочу приобрести себе здесь квартиру, поэтому мы будем с вами выбирать их. Присматриваться к районам, к инфраструктуре. И именно в эту поездку цель больше посмотреть инфраструктуру города и город сам, нежели недвижку. Мы ее, конечно, тоже будем смотреть. Но цель, в общем, стоит на покупку квартиры здесь. Я, честно говоря, хочу больше купить что-то готовое, нежели строящееся. Ну тут посмотрим, как будет складываться. Планы такие. И первым делом, кстати, как только мы вышли из отеля, мы, кстати, заселились в тот же самый отель, в котором уже жили. Называется Nuran Service Residence. Находится он на Дубай Марине. Можете на букинге посмотреть. Там, главное, есть стиралка, которая очень нужна будет вашей поездке. Так вот, как только мы вышли из нашей гостиницы, у меня запотели очки, потому что в холле очень холодно, а на улице как бы плюс 41-42. Мы сейчас с вами, значит, идем на море, вот туда. Олег говорит, хочет искупаться, да, и посмотрим, в общем, как это все будет выглядеть. Но пока ощущения такие, что как бы, да, на улице тепло. Может быть, даже немножечко жарко, но вот мы с вами спокойно стояли только что на жаре, сейчас зашли в тенек, ничего особенного не происходит. И, кстати, в Дубае летом народу сильно меньше, чем, соответственно, зимой. Даже по улицам вот видно. Короче, лето для Дубая не сезон, но я, честно говоря, думал, будет жестче. Прям жестче, пока абсолютно комфорт. И вообще сегодня мы едем за покупочками. На какой-то рынок электроники Олег нам хочет купить MacBook, я хочу купить дрон, он хочет купить часы. Ну и как правило, что-то мы еще прикупим, потому что здесь это на сегодняшний день сильно дешевле. Вот проезжает какая-то новенькая Ferrari. Нет, это McLaren был. В общем, третий раз за этот год в Дубае. По сути, каждый месяц я здесь нахожусь. Посмотрим, что будет в этой поездке. И вообще, если так разобраться, то из Сочи прямым самолетом в Дубае летит 3,5 часа. Это быстрее, чем доехать на Ласточке до Краснодара. Это примерно столько же времени, сколько долететь из Сочи в Челябинск. Но только здесь вы получаете мировую инфраструктуру с финансовым центром, с огромным количеством бабок, где есть вообще все. И если так разбираться, то здесь можно находиться 4-5-6 месяцев в году, благо самолеты теперь летают напрямую и выстраивают здесь деловые отношения чем в принципе мы сейчас и занимаемся у нас здесь есть ряд идей, которые я бы хотел воплотить и я думаю, что в ближайшее время это все появится они связаны как с недвижимостью, так и с автомобилями с инфраструктурой, с работой для агентств недвижимости здесь, в Дубае очень интересная идея но не буду пока ничего рассказывать, пока это ничего не получилось, не запущено и так далее. Но идея есть они не реализуется. Посмотрим, как будет. И мы пришли с вами на пляж. Очень интересно, какой температуры сейчас будет вода. Но песок я знаю точно, что раскаленный. Потому что в прошлый раз мы когда ходили здесь, по нему прям даже ступать мне не забыл. Очень жестко. Просто посмотрите, никого на пляже-то и нет. Совсем Нет. Олег говорит, что он даже не будет подходить трогать ее. Он просто возьмет и сразу забежит в нее. И это будет сюрпризом для него. Давай, мы тогда сейчас на это все посмотрим. А ты скажешь нам. Ну, пляжи, конечно, полностью пустые. Но на улице комфортно. Короче, вот так вот будет тепло. Вот так Давай. Очень интересно на самом деле. Итак. Ну, короче, как вы видели, она ему не понравилась. Видимо, слишком теплая вода. Она, кстати, еще очень соленая. В общем, он говорит, что вода примерно 35 градусов. Я думаю, что нужно тоже зайти окунуться. Пойдем с вами вместе. О, так она вообще как парное молоко, Олег. Как в горячую ванну заходишь. И все на бассейне. На бассейне, потому что как похолоднее. Ну, как бы кайфа нет, в этом никакого вообще. и плюс она еще очень соленая. Но полтора месяца назад было гораздо лучше. Согласен. Не гораздо а прям вообще Ну реально, короче, зашел вопрос в горячую воду. Вот у меня первый раз такое ощущение, потому что я в Дубае летом. Не купаться никогда, благо в Дубае не сдается на сегодняшний день недвижимость без бассейнов вообще. Здесь комфортно купаться только зимой. Летом only бассейн. Предлагаю больше не приходить на море. Но летом. Да, в этот приезд. До сентября, наверное. До октября даже. В общем, что вы понимали, в прошлый раз мы прилетали сюда в конце апреля, в начале мая. И температура воды была примерно, ну, 24-25, где-то 26. Сейчас оно реально горячее. Поэтому искупались, и теперь можно на бассейне да, пойти. Зато знаешь что? Есть очень много людей, которые любят прям теплую воду, как парное молоко. Для них это будет абсолютно комфортно. То есть мы ожидали, что мы сейчас придем с тобой и освежимся, но не освежились. Но если, например, ты хочешь покататься там на гидроцикле или еще на чем-нибудь, водичка ну такая я думаю что она прогрелась очень сильно здесь а вот там вот она прохладная кстати надо попробовать будет взять гидрик и mm -hmm. засадить туда и это все... знаешь как в Сочи в принципе возле берега у тебя вода теплая но, летом вам приятно. но не то что не то что хочется вот мы с тобой короче оба пьем сейчас блядь, и оба не выходим из воды Ты заметил да то есть фу-фу-фу, какая плохая-плохая, сами я... в ней тусую Я же на море приехал. Я же ну, деньги да, да. Короче, вода теплая, не освежающая. Но, как вы видите, мы в ней находимся и уходить отсюда пока не планируем. Единственное, какой-то проплыл здесь. Такие дела. Ну и теперь мы с вами прорываемся в бассейн. Олег, ныряй и говори, как там будет сейчас. Отлично! Все, я тоже пошел. Бассейн посещен и проверен, и это действительно лучше, чем море, потому что он охлаждается. То есть в нем температура воды, ну, где-то 25, наверное, да? 24, 25, 26 градусов. То есть ты прям заходишь сюда с жары, прям бух, и освежаешься. На самом деле очень много людей, кто просто в нем сидит, не выходя из него. Но мы сейчас с вами принимаем солнечные ванны и двигаем на какой-то рынок электроники, да, ну и в этот приезд мы взяли Санату. На самом деле Sonata у нас очень хорошее воспоминание Потому что мы на ней проехали всю Калифорнию Очень крутая тачка С крутыми системами На российские рубли, в общем, на сегодняшний день Она стоит половиной тысячи в сутки Мы ее сразу взяли на неделю Она еще у нас в таком цвете Типа жемчуг Очень крутая, с коричневым салоном Просто Посмотрите, что это за люкс вообще здесь вот. Взяли мы у тех же самых ребят, у кого вы брали в прошлый раз. Они, конечно, спалили, что мы оторвали бампер. Но как бы ничего нам особо за это не сделали. Там Немножечко мы заплатили. Я, честно, думал, будет больше. Но заплатили прям совсем чуть-чуть. А двигаем сейчас куда-то там на что-то типа дубайскую горбушку, да? Если не, закрыто. Если не закрыто. И попробуем там купить технику по совершенно другим ценам, нежели она продается в России. Причем, Олег, ты сегодня смотрел... Вообще, давайте я вам расскажу, что у нас задача купить дрон. Я хочу себе купить маленький, Олег хочет купить FPV-дрон. И ты говоришь, что в России он стоит 160? Ой, да много. 106? А, сколько? Да далеко за 100, далеко. Ну 100 с чем? Ну, я сегодня смотрел 171. А здесь 66, получается. А здесь 66, понимаете? В три раза дешевле. Также там у нас ребята попросили iPhone, просили мастбук ну короче как-то кто-то кроссовки постоянно у нас просит и даже один человек попросил купить ему здесь машину вот посмотрим насколько это все вообще у нас получится как это все будет сделано ну короче сонатой доволен я думаю что мы от нее кайфанем показывает на улице у нас 36 градусов мы только что запустили машину а она уже почти в рабочем диапазоне. Вот считать не надо прогревать тачку, один из плюс удубается. Такое ощущение, как будто попал в адлер на авторынок. Куча непонятных вывесок, диски, какие-то бампера, тачки чинят, еще что-то. Чисто бушечка ребята здесь торгуют. А вообще в этот магаз, рыночек, находится в шардже. То есть нам от Марины ехать до него казалось час. И мы еще едем, нам 19 минут написано в пути. Короче, ну тут жизнь прям кипит. Вот так, значит, работает доставочка. Чувак сидит прям на жордочке. Он прям вообще вот на самом краешке. И, значит, едет сейчас вот налево. А вот в месте, где должны у него были стоять ножки, там он везет, запчасти, значит, какие-то запчасти. Вот так это выглядит. Так что... Два разных бывает, господа. Здесь прям целый районище. И дороги как в Краснодаре. Да хуже, чем в Краснодаре. Короче, здесь прям целый базар на весь район. Дорог нет. Парковок тоже нет. Вот нам надо сейчас как-то запарковать здесь тачку. И дойти. Попробовать, купить дрон. Но выглядит это все вот так. Все светится. И это реально целый квартал. Здесь, конечно, можно найти все на любой вкус. Здесь вот конфеты продают. Тут же одежда торгуют. Там вот какие-то сладости и сухофруктики. Здесь вообще дороги нет. Вот мы только что, кстати, здесь ехали. А электроника, это, Олег, где? Говорят. Как там. ты вообще вычитал это место? Расскажи, ну, пожалуйста. А... Ну, загуглил Одно из самых, короче, мест по типу Горбушки, если кто-то был, если она вообще сейчас существует. Там Савеловского рынка, радиорынка. Это вот что-то из э, 90-х, я думаю, быть. Я надеюсь флэшбэкнулся, что атмосфера. Здесь за вот чемоданами еще торгуют. Но колорит просто зверский. <с> Очень. Приторговывают золотишком, чемоданами. С этой стороны какими-то часами золотыми, кстати. Пледами, сухофруктами и орехами. И одеждой. А вот тут еще электроника есть. Причем здесь вентиляторы, кондиционеры, пылесосы, часы. Блин, давно я в таких местах не бывал, но... Пойдем Вообще, нырнем. вот мы же сюда приехали. Нет, пойдем нырнем. В Роломол Мол, мы приехали, то есть час езды, тут всякие зарядники. Блин, я думаю, что будет прикольно. Погнали. Здесь прям вот так. Рыжняк здесь, конечно, прям большой. И хочу сказать вам, что очень много булушки здесь продается. В любой магазин вообще вот везде маки не маки в общем час мы сюда ехали и час этот был потрачен относительно впустую потому что здесь новой продукции нет вообще все исключительно баушечка восстановленная но если опять же например имеете бизнес и таскаете в россию что-то баушное то я думаю вы знаете про это место причем по курсу доллара здесь сильно все дешевле учитывая что новое стоит примерно в три раза дешевле как бы игрушка здесь, ну, вообще за даром. Пять минут, и мы оттуда вылетели просто как пробки из вот этого торгового центра. А проблема не в том, что там продают как -то некачественный товар. Во-первых, он не новый, а во-вторых, тебя просто останавливают. Пойдем ко мне, пойдем ко мне, пойдем ко мне, пойдем ко мне, я тебе сейчас покажу. Рынке, вот, вот, yes, пожалуйста. Пожалуйста, Есть, есть, my friend, come here, and I have special for you something. Вот. Короче, пройдемся сейчас здесь по райончику И я думаю, что нам прямая дорога в Дубай Мол Потому что мы купим там новую продукцию на гарантии Кстати, мы сталкивались один раз с гарантийным обслуживанием Вот камера запотела, вот это да Купим там новую продукцию на гарантии И мы сталкивались уже как-то с гарантийным обслуживанием в Дубае Проблемы нет вообще никакой, даже если скрывали компьютер уже в России Здесь его там поменяют, ну, по крайней мере, нам поменяют. И самое главное, что мы получим так с Слушай, Олег, вот так вот, если посмотришь на картинку, то и не скажешь, что ты в Дубае, <просу> Совсем. Совсем. <просу> мы не в Дубае, кстати. Ну <просу> да, мы вообще в Шарли сейчас находимся. <просу> Пойдем сюда. <просу> Кондюрики капают здесь. Да. В Мол. Мол за есть еще указатели на русском языке, так что если вы не знаете английского языка, то то что не забудетесь. А еще у них внутри есть горнолыжка, я же ее Олегу наверное, покажу, она маленькая такая, но тем не менее есть. И собственно вот за этим мы сюда пришли, вот за этим и вот за этим, я так понимаю. Но я еще не решил. Я... Но это понятно. В любом случае сегодня не буду покупать, наверное. Сегодня не будешь покупать? Ну надо еще, я подумаю. Надо помыслить. Но... А но вот еще интерес. есть маленький, но... смотри, вот есть мини 2 Короче, смысл вообще, зачем все это нужно? В ряде стран есть ограничения на полеты, если у дрон выше 349 грамм по весу. Поэтому мы решили приобрести, ну, по крайней мере, я точно решил приобрести мини-третий. Он маленький, легкий и компактный. А у меня сейчас, ну, что-то типа вот такого Здесь проблема в том, что у них они закончились и в наличии они появятся только на следующей неделе Но, чтобы вы понимали, у нас, например, в стране они стоят ну, на Авито, типа по предзаказу, минимальная цена 90 Здесь он стоит в полном комплекте 66 В полном вообще, еще и с сумкой, с запасными лопастями, с 777 как бы в магазинах они стоят дороже потому что, ну, DJI их не поставляет в России Вот такая история Большой магазин Крейфур где с одной стороны продают еду а с другой стороны торгуют техникой и он занимает полэтажа Олег, можно, конечно, здесь купить МАК но не в продуктовом, да, магазине? немножко вот не то, как будто бы, да? Да, да. Но народ не стремается, я тебе скажу Если вы думали, что здесь продают какую-то хрень то нет Пожалуйста, наушники Sennheiser, Sony, Baze, JBL. нормальные бренды абсолютно. Ничего какого-то контрафактного здесь нет. Вообще в Дубае, конечно, тачек очень много, и они очень разные. Но почему-то вот этот гелик своим салатовым салоном привлек внимание. Это что у него цвет, переливающийся из коричневого в синий, смотрится прикольно. Но салон, конечно, прям вырви глаз. Но настроение, наверное, у нее там точно кислотное, когда у него едет. Ничего мы сегодня не купили, ничего не вышло, все пошло не по плану. Поэтому мы передвигаемся в завтрашний денек и посмотрим, что будет завтра. Господа, не переключайтесь. И камера снова запотела, как вышло.